Привет, привет привет! Значит, решил я все-таки писать так вопрос. Теперь видосы э, с телефона, наверное, не буду делать, неудобно иногда он искальзовый рук. 60 кадров в секунду все таки будут. Не буду делать по 30 тысяч, начать постоянно камеру и телефон. Все будет 60, так что будет главное, какие-то все всего смотрите в дороге. Где-то дома. Наверное, будет прикольно. Сейчас мы гоним в Техасе, гоним на Джорджию, Батландо. Там у нас достатка одна Феррари, еще там достатка Rolls-Royce line и Nissan GTR с правым рулем, с механикой. Пахнет японской машиной, я помню до сих пор запах японских автомобилей, которые приходили из Японии. Россию праворуино имеется в виду там своеобразный запах. Все, кто старберы, все помнят, наверное, молодые сейчас стою на этого запаха не знаю. И такой гидос для меня получается, наверное, знаковый. Я не знаю, как дальше будет, но я оставлю это здесь. Возможно, это последний рейс на автобусе. Мозг чешется. Не потому что гоню, а потому что по всегда захотелось. Вот, скорее всего, это последний рейс, и я это допускаю. Почему? Потому что уже он надоел, трак надоел, не автовоз. Просто на траке убивается очень сильно время. Наверное, оно убивается в пустое, потому что никакого развития не происходит. Я допускаю, при всем при том, что он надоел, возможно, это перешагнется в другую сферу, но ну, в другую степень, скажем так, возможно, трак и останется. Но, возможно, и нет не кардинального возможность отказаться от трака совсем. Я слезу с трака, но тем не менее я продлюсь сидел, не скоро нужно будет продлевать, но с я уйду, завершу и никак не будет связаны меньшие дела с э, траковым бизнесом. Все решится за последние, следующие два дня. Как решится, так решится, если не решится, то я скажу, что не решилось, и мы двигаемся дальше, и растем дальше. Если получится рассказать, расскажу. Если ну, как бы, обстоятельства позволят, я это все буду рассказывать. Много разговариваю, просто давно не разговаривала с камерой. И еще у меня в принципе машины стоят на Volkswagen, Carbon, GIA, или как то там, не знаю, как по английском это сказать там G-H-I-A короче, g h -I, я не знаю на производстве 60 на 69 -го года красивая машина полностью rebuild очень классная, сегодня не очень хорошая вы видите так, насколько это -то для того дальше у нас есть Lamborghini Aorus она идет в Connecticut есть Mini купер он идет в Long Island И, так что там у нас еще есть? А ну все, я все расскажу. Больше ничего такого особого нету интересного. Вот. А, так что, видимо, мы уже посмотрим все машины на доставке. А сейчас буду показывать, как мы подходим, где мы будем ночевать. Сегодня я ночевал а, как раз на пикапе Volkswagen. Это была парковка спортивного комплекса а, школ каунти. High school, все школы, high, middle и elementary преподаватель из этой школы отправлял машину. Я приехал уже на персонал. Ой, Надеюсь, стабилизация в GoPro отрабатывает судрязку. Так, эта канушка поворачивается, надо ее вернуть на место. А, значит, я остался там на парковке, на персонал доехал. И пока я заезжал, я чуть не сбил двух коленей, Они там по как будто бы усе. Абсолютно никак не боятся автомобиля, не подъезжаешь, они начинают сразу перебегать дорогу, маленькие такие олени. Я там выспался, офигенное звездное небо, никто меня не выгонял, а стал выезжать, и там были на выезде уже взрослые олени огромные, с гетвистыми такими рогами, очень крутые, очень классно природа интегрирована вообще в жизни людей. Мне там очень понравилось, это было не Мексика, почти что на границе с Техасом. А в такси сегодня них гор нет. Они ну, в такси есть горы, но небольшие. И не здесь. Где я сейчас еду по вот. Итак, 136 тысяч миль или примерно 215 тысяч километров. Что с моим траком? Я езжу один. А Начнем изнутри, значит все ящики, они тут пластиковые, вот эта вот тема, если вы ее не будете шарахать со всей силы, то у меня еще ни один не сломался. Все нормально, тут со столом, с холодильником, на приборке я присыбачивал вот сюда вот iPad, там у меня магнитики на двухстороннем, значит логбук точно так же тут на магните, его можно просто снимать. И все, все здесь окей. На рулевом колесе у меня тоже магнитик, чтобы телефон магнитился напрямую. Но ну, сейчас это у меня старый сломался, я его сейчас не прикрепил. Короче, вот так вот он с одной путешествует. очень удобно. Дальше, значит, тут на панели всякая херня валяется, как обычно у всех. Здесь у меня крепится камера, здесь у меня навигатор. Это у нас камера бортовая, она всегда пишет все, что впереди. Значит, что у меня сломалось? Вот эта ручка открывания какого-то. Она очень туго открывалась, а в один момент я ее просто отломал. Но ну, заменили. Дальше. Проблема у Вольвы. Улетают вот эти вот форточки. Будьте аккуратны, когда будете ездить. Закрывайте их. Но у меня ничего не улетело. У Энтони тракера улетало. А, значит, дальше что? О! Траку по внешнему, ничего у меня такого не было поломано, кроме как а, аккумуляторов. Сейчас откроем аккумулятор Значит, у меня сломался вот этот кум. Он был мокрый, потянул за собой все остальные. Я поменял на тракстапе. На растерии один Но это сильно не помогло. В итоге у нас на базе поменяли все акумы. Сейчас все окей заводится. Значит так закрываем. Вот. И это все закрывается четко. Значит, дальше что? Я загнул брызговик. А, загнул его вот об эту часть трейлера, по-моему. Просто сильно маленькое оказалось место для разворота. Мне клиент заверил, что все нормально, ты проедешь, ты еще раз так делали. Ничего подобного там заезжали меньшего размера траки. Значит, дальше что? Здесь новый бак стоит, но он не новый, он другой. Там бак внутри, это для гидравлики, а этот бак меньшего размера. То есть у меня два бака по 90 галлонов, это не очень удобно, я почти что каждый день заправляюсь. Это хреново. Дальше по мотору проблем вообще нет. Замена каждые 20 тысяч миль, либо у нас на базе, либо на мы заливаем shell, а по внешке вообще вопросов нет я снял антенны они нафиг не нужны лишний шум создают внешний фары светят супер туманки тоже сюда у меня включены этот товарищ со мной недавно стал ездить никто его еще не спер значит этот э, называется deer grill да ну как бы гриль от оленей на самом деле я его называю просто от конусов потому что если олень попадет, ну, грубо говоря, олень примерно вот такой высоты. Все, что внизу, это ноги. Но туша уйдет ровно в фару. Ну, может быть, радиатор хорошо защищен, да. Но вот, вот примерно вот так вот пойдет олень. Будет, ну, фаром конец сразу же. По а, внешним сколам. Вот есть попадание. Вот такое попадание. Насколько я понимаю, это пластиковая херня. Вот скол есть. И где-то еще... А, вот. Бомбит меня тут камнями. По встречке будь здоров. Вот. Все остальное в моторе там, смотри, нечего. Мотор как мотор. зеленого цвета. Вот так. Значит, дальше что? Поменяли у меня, по-моему, по-моему, сил на вот этом колесе. Вот на этом. Внутренний. Все остальное вообще не трогалось. Все работает. Супер, четыре дня назад первый раз загорелся чек на этой Вольве, и сегодня он пропал. Не знаю, что загорался, непонятно. В общем, вот такой вот трак, а, у него мосты, не помню, 2.80 что ли. В общем, по горам я очень отстаю, а по ровной нормально едет. А Он у меня залочен на 73 на педаль и на 70 миль в час на круизе. В принципе, хватает. Более-менее нормально. Все. По вот этим вот шлангам. Они уже поменены. Потому что один раз у меня тут один гандон наколдовал. Вот этот штекер у меня выпал. Упал на колесо. Замотал все за собой шланги. Вырвал. Я в Майами менял полностью... Ну, все шланги я заново вставлял. Это гидравлика. Вот эти черные шланги. А вот этот включатель у меня насос на прицеп. И, собственно, вот этот вот пружинистый кабель вот сюда вот и вставлялся. Он же и выпал. Все остальное окей. С прицепом, наверное, потом как-нибудь обзор сниму. С ним тоже все в порядке. Ту -ту -ту, все нормально. Пятое колесо у меня здесь сдвинуто до предела. Э ну, вперед сейчас. Если бы это было у меня открытый, он бы был сдвинут назад. Сейчас он вперед, чтобы вот это вот расстояние нивелировать, хотя бы для расхода поменьше сделать. Здесь должно быть 40, по-моему, 4 да, инча. вон на той табличке написано. То есть вот отсюда вот до сюда должно быть 44, но здесь наверное есть 44. Вот сюда вставляется машина на верхнем этаже. Она мордой сюда заезжает или жопой там как поставите. Вот. Вот такой трак. У меня еще здесь нету аэродинамики по низу. Особой она и не нужна. А, и еще недавно у меня гидросистема дала сбой. ее подтягивали. Короче, гайку одну подтянули. Стало все нормально. Утечка ушла. А на моторе неких течей ничего нет. Диски я не хромировал. Вот этот пробег родной. Может быть, я вот сюда вот толпачок поставлю. Может быть. Чтобы для красоты. Ну все, примерно вот такой трак, Вольво мне очень нравится, будете кататься, будет возможность, катайтесь на Вольве, вот на такой Вольвочке, она хороша, ездил на Каскедии, Вольво мне больше нравится, все, дальше посмотрим какое видео будет, не знаю еще, у меня было предложение пойти на Амазон и от этого я отказался, я почти согласился. Мне давали новый тракт, новую ольгу, прям гулячую целлофаги, все перетаская на Амазон, давали мне его в аренду, это уже не просто компаний-драйвер, мне просто давали там арендные платежи, 80 до центов и ездил. но я, примерно для себя понял, что все при том, что сейчас это хорошо, Сейчас только линии вы не идет на Амазон. И это потом собирает шутку, если можно так сказать, со всеми водителями Амазона. Потому что произойдет сейчас моментальное переполнение рынка. Два месяца сейчас будет два-три месяца будет очень классно с вузами. А потом все будут сосать в январе, в феврале. Все, все праздники кончатся, это имеет виду Рождество, День благодарения, Новый год. Все уйдет на спад. И все начнут снова искать куда. Грозит. Я не хочу метаться туда-обратно. Я хочу в сферу, где я буду точно знать, что я там буду прям добиться каких-то там профессиональных а, высоких, ну, как в Барполе. Я же все знаю про Гарполя. И в задке закрытый, и на открытый. Я специально не пошел на стингер, хотя я случайно хотел туда пойти. Сейчас я не хочу на стингер, там еще больше геморрой. Значит, а, мы здесь только машины поколцать, а надо, Элементарно это сделать. В общем, ситуацию с Amazon я отмел, но хотел сказать, кому надо контакты дам, нет, не дам. Пускай парни зарабатывают, и цены не понижают, это сейчас, сейчас пойдет перед освещением рынка, опять цены пойдут вниз, и все опять принят блогеры, потому что цены падают. Вот. Что еще? Ну, про новые свои дела я рассказывать не буду. Если они случаются, то вы о них, конечно же, узнаете. Если они не произойдут, то вы о них не узнаете. Тут, к сожалению, от меня уже ничего не зависит. Я свои хотелки озвучил. Ребята решают, готовы ли они вписаться или нет. Значит, что еще по режиму работы у нас также происходит раунд три отдых них на 3 дня. Снова раунд три. И отдых чуть побольше. Можно сделать два раунд трипа. Я уже от этого устаю. Я не хочу просто 20 дней находиться постоянно на дороге. Очень неохотно. Еще момент. У нас острая, прям капец, какая острая необходимость в двух, может быть, в трех локальных драйверах. Это Чикаго и это Лос-Анджелес на пикап-траке на закрытые клозубы на две машины и по моему там нужно CDL если я не ошибаюсь наверное даже скорее всего там нужно CDL, потому что в уже со всеми сайнами, со всеми делами езда по, по оплате по моему там 25 чего 25 долларов в час <с> да, 25 долларов в час платят закрываются все часы, какие вы работаете, вы там сами их себе закрываете. Но это а, работа, которую надо любить, на самом деле. Телефон будет написан а, в каком-то из этих углов. А, и имя тоже. Кому звонить? Мне звонить не надо. Звоните напрямую, спрашивайте, а вам там все расскажут. Так, это я озвучил, как обещал. Значит, по поводу водителей к нам в компанию. Сюда, на Enclosure, вроде как не надо. Если я буду уходить, я сразу в видео запишу, что водитель один нужен на мой трак. Если что, но стажировать не буду. Потому что если все подрастет, то я отдохну сейчас, я отвезу трак в Чикаго и поставлю его. Я не буду вас стажировать. Кто-то будет это делать, будет. Либо у вас есть опыт, вы поедете сразу. Вот. Если же нет... Будем встречаться уже на следующем маршруте и я буду показывать, что он дальше происходит. Вот пока еду, смотрю Мишу ВК на ютубке. Тоже собирается э, Драйвен э, попробовать, но он может себе это позволить. У него свой трак, свой прицеп. Я не могу заскакивать просто так. В этом наш герой. Ну а здесь Тексис, вот такой весь Тексис, вот так вот смотрится он вправо, влево, хоть куда, смотрите, вот такие маленькие перепадики и абсолютно скучные виды. И ничего не происходит.